здорово народ всем привет с вами Цинкулька. ребят сегодня необычный такой короче у нас э -э -э -э -э, как это сказать не знаю события короче ребятишки братишки решил попробовать видосы делать многие просили типа вне стримов там так что как говорится встречайте если будет подобное короче залетать Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Многие на стриме не могут проникнуться атмосферы. каких-то игр, кому-то просто стримов не хватает. Поэтому, ребята, если такого рода планы, видосики будут залетать, обязательно пишите об этом. Будем стараться делать. Выбрал, короче, игрулю с Абнатика. Посмотрим, очень многие советовали. Там Танюха советовала многие. Короче, ребятишки-брачишки. Как говорится, welcome. Наливаем чаек, макарек и проникаемся атмосферой. За лайки и комментарии буду безумно благодарен, ребят. Давайте начнем, будем смотреть всем, как говорится, хай у с вами Цинкулька, епт поймать Так, что тут, начать новую игру? Давай, сборка. У меня, ребятишки, братишки, можете обратить внимание. Ха -ха, со скидкой. Если игра залетит, то обязательно приобретем. Найдем способы. Тем не менее, погнали! Короче, погнали! Будем смотреть. Так, что тут у нас тут выживание, а значок apple почему-то, хз, водичка, сердечко О2. Тут просто сердечко, О2 выживание потерпев крушение на опасной чужой планете. Собирайте ресурсы, собирайтесь с голодом, жажды, чтобы выжить. Свободный режим. Хардкот, а ха, -ха это точно, блядь, не про меня. Потому что я ее не пройду и за 4 года. Короче, первый, да, нормальный самый, как я понимаю, хардкор это капец, креатив. Это, короче, можно всякую фигню тут сделать. Давай, короче, начнем с выживания. Просто выживание. Ох ты, и ух ты. Ничего себе, какой космический корабль. Какой космический корабль, мне нравится. То что-то ему херовато, у него почему-то движок, говорит. Ребята, еще раз говорю, наливайте там чаечек, макаречек. Будем играть. Ребят, за лайки, комментарии пишите. Стоит вообще, не стоит этим заниматься, как бы. Камон, стримы эти стримы, а видосы, в принципе, может кто-то хочет посидеть там, посмотреть. Или ночью. Я сам иногда ночью сижу в наушниках, короче, лежу, смотрю каких-нибудь ютуберов. Прикольно, прикольно, когда ты один. На стриме, это как так сказать, много людей. А когда ты один, это совсем другой немножко. так я думаю. Так, нажмите для продолжения любую клавишу. Okay, Окей, босс. ух ты, ёпте. Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Ой, ой. -ой. Да, эти забор покрасить. Через три, два, один. Оу, оу, детка. Ляк какой-то корабль силиконовый, если честно. Почему-то в первом впечатлении нормально, что-то там шандарахнуло. Что там шандарахнуло? А оружие, блин, ёпть пт. пт! пт! Ёп. Нормально, похлебаву прилет прилетело. Похлебау прилетело. У нас на заводе такое, кстати, часто бывает, поэтому каску надо. Я надеюсь, я в каске был. Нажмите F8, чтобы сообщить, что. Чё... А, ну это об ошибках. хе хе куда интересно будет сообщать? Хорош, хорош. Поехали. О, нифига. Бля, надо, наверное, огнетушитель взять на. Но... А, не на ту кнопку понял. Я так-то вообще пожарник прирожденный епта, бля, что тут залить? Вообще, ребята, если честно, по технике. Ох ты, бля, дисплей, не Загружается в аварийном режиме. Окей. Бля, прям этот праздник какой-то, если честно, прям. 68%. Легкую травму головы. Нормально. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Какой? Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Нормально. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Ага, как-нибудь. Хорошо, как-нибудь, блядь, на этой неделе почитаем. Так, что здесь у нас вообще? Давай посмотрим. И что такое? С легкой травмой головы мы, блядь, вообще родились. С легкой травмой головы по жизни, так что ничего тут. Переживать все нормально. У нас легкая травмоголовочка. По жизни я, напугала. Так, тут что-то ресурсы, шмесу. Что я, короче, пока хз, что делать. Заебись. Так, может быть, его куда-то можно убрать, нет? Открыть ящик хранилища. Хорош. Так, это это наше пока временное хранилище, да, я как понимаю? Мы вроде все подключили, тут что-то искрит, пестрит. Здесь прям Новый год какой-то, если честно. Что здесь? Ля, так-то вроде игрулька прикольная пока. Так, смотрю, все, вроде ничего не лагает, все зашибись. Поврежденное радио. Используйте инструмент. Ага, у нас инструмента нет никакого, да? Что это такое? Чертежи, мерчежи, титан, шметан, антистетик Какая-то шляпа, если честно, я пока не понимаю, что делать. Обычный кислородный баллон. Ремонтный инструмент. Оу, сканер. Так, сканер. А шо? Устройство, сканер, манер. Так, а как нам... Как? А как? Что нам тут? заебись Ладно, короче, по попыли, пока посмотрим. Потом будем разбираться, что нам надо здесь, честно. Вообще, ну... Ну, и ребешка. Ох ты, ⁇ пты. Оу. буль буль орбите Так, а где у меня кислота? Вон, вижу, кислота. Ну, какая? Епец, вот это что, ротан такой? О, это что ротан такой? Ой, а можем ему пузика почитать? Эй, он что, на меня посрал, что ли? А, это у них защитная реакция, как у асминогов, типа, да? 15, у меня кислород кончается. Надо быстрее-быстрее. Назад-назад. Ага, ага. Понимаю. Ля, надо какой-то, короче, то ли баллон, то ли противогаз. Так, это что такое? Прежде. Повреждение вспомогательной системы. Используйте ремонтный инструмент. Так, Аврора получила повреждение корпуса на робите. Причина неизвестна. Признаков жизни людей не обнаружено. Ну понятно, я один такой дурак попал в океан. Вы получили легкую травму головы. Это мы уже видели. Так, а как мне что-нибудь типа ремонтный набор, шмобор? Вижу, да? Инструмент. Что мне нужно для начала сделать? Фундамент. Это вообще сложно. Это сложно. Труба это нафиг. Мне, я как понимаю, надо для начала, короче, этот скажите мне скажу инструментный набор и сканер скорее всего сканер короче э, используется для получения технологических чертежей и данных так вот как его скрафтить инвентарь у меня ничего нету как его скрафтить фотоальбом это пока рано Ля, начинать конечно такие игры очень сложно сканер батарея и титан так ну я как понимаю мы должны что-то где-то короче давайте посмотрим может быть сейчас мы всплывем Ля, эти пердульки-мердульки так, сейчас посмотрим. Блин, может быть, сплавать туда, короче, посмотреть. Может быть, там какие-то запчасти есть, ну, чтобы стартануть. Бля, вот это что такое? Интересно. Что такое плавает? Давай сплаваем туда. Пятерочка. Шахта номер пять как ну, это или что-то? Ля, липота. Водички. Это что, большая черепаха? Что, серьезно? А, нет, это риф. Это риф. О, бля, какая красотень. Нифига себе труба. Бля, я человек простой, вижу турбу, ныряю в нее. Вьющиеся водоросли. А что нельзя проплыть? Можно. Это икость найс. Так, а что мне надо, короче? А это просто труба. Гигантские трубы. Найс. Nice. И чем они нам помогут? Коралловые трубы. Камон, мне надо сначала, короче, какой-то ремонтный набор на что. О! Ой, блядь. Извините, мадмузель. Простите, что я у вас тут на пути плаваю. Уж простите. Ой, блядь! Э! Ай, бля, э, э, ты чё, нахуй, бля, э, драться будешь, нет? Я тебя ещё плавником перебил, эй, алло. Ля, ребят, срезом капец, я напугался, я больше не буду, короче, типа. Э. Пошел вон отсюда, там какая-то штука лежит, которую надо украсть, а как? Он мне сейчас, бля, ласты с меня снимет, и чё? Я утонул. Он сейчас меня ласты снимет, и я утону, и чё? Тормози, братан. Так, разбейте известняк он ушел он ушел туда? <смех> он ушел я могу разбить известняк так нормас известняк. Капец, я в, в чей-то домик бля, проник без этого самого скажите мне скажу без взлом с проникновением взять гриб гриб так берем нахуй бомж я бомж я все собираю я не знаю что это такое я капец какие А это что за шука кварц так, за да кислород не забывать 18, ёпты, я сейчас утону. вот это да Ля, надо баллон, надо баллон Надо длин, я так не, не смогу очень много Что использовать Понятно Короче, а как крафтить? А как крафтить? Ля, я гадить, если честно Не хочу, я хочу сам понять, как тут Что работает, если честно, ребят Как мне скрафтить, короче, сканер и вот этот Ремонтный набор Надо, наверное, короче, в капсулу сплавать И посмотреть, короче, для начала, что нам там нужно Сделать Пиздец, первый заплыв, и меня уже какой-то краб чуть не навалял, Алену, ну это нечестно, так. Надо было режим изи ставить, надо было режим цинк делать. Подняться по лестнице. Ну давай сверх попробуем залезть. Почему бы нет? Так. Такое. Ныряем Короче, подскажите мне, использовать переносное Так, ресурсы, основные материалы. Танк, грудь. Как ничего тут такое? Продовольствие. Вода, шмода. Так, у меня вон там шкафчики, все знают, да? Здесь у меня вот шкафчик. Ага, вот. Переложить, переложить, переложить. Ну ладно, это я переложил. Ой, какое-то. Яйцо существа. Нормально, яйцо существа. Титан. Так, надо найти крафт какой-то. Чертежи. Обычный кислородный баллон. Батарея. Тан. Так, как мне создать инструмент? Сканер хочу сканер используется для получения технологических чертежей и данных о живых организмах а как его скрафтить? как его скрафтить? это что такое? переносной сборщик транспорта морской этот какой-то может быть надо какие-то сначала эти поставить? модули? кварц, титан, медная руда А. -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. лестница большой аквариум изготовитель Изготовитель, основной изготовитель для выживания. Пристраивает ресурсы на атомном уровне в полезные предметы. Уууу, показатель. Ля, вот если честно, я не могу понять, как создать что-то, чтобы жить, как говорится, легко и непринужденно. Ремонтный набор. Аптечка, аптечка. Капец, сейчас будем тупить полтора часа. Но это в принципе нормально. У меня это нормально. Да? Использовать изготовитель. Ресурсы. Основные материалы электроника, вода. Так, ну-ка, сейчас я, короче, посмотрю. Может быть в изготовитель можно засунуть что-то, что-то получится. Фиолетовые гриб кислотная мякоть. И что она нам даст? Так, чертежи. Давай, короче, посмотрим, что нам нужно для сканера. Батарея и титан. Батареи у меня... Кот наплакал. А есть что-нибудь попроще, чтобы начать? Вода. Что нужно для... Антисептик. Нормально. А для простой воды? Ну, это капец, ребят, если честно. Строитель. Схемы, провода. Капец, вы серьезно, но? Ну? Люк. Окно. Что мне можно положить в изготовитель, чтобы сначала... Для начала, короче. Титан. Вот это что такое? Прямой отсек. Титан 2. У меня титан же там есть. Тогда посмотрим. Титан 1 у меня, да? Ну-ка, я сейчас просто, ребятишки, братишки, короче, для этого попробую. Размещаемые объекты. Персональная. о во-во-во-во Персональная. Понял. Снаряжение. Так, обычный кислородный баллон. Титан X3. Ласты. Аптечка. Все что-то в окна. Нихуя хуя себе. А что попроще, огнетушитель X3 Труба Плавучий воздушный насос Наряжение, ну-ка посмотрим Ласты, шмасты, шмасты Так, инструмент, сканер Батареи и титан Окей, okay, окей okay. Так, мне надо, короче, один титан у меня есть, да? Титан у меня есть А как его туда положить? А как его туда положить? Вот сюда может быть его положить? Нет, он сюда не берется Так, у меня титан, короче, здесь Погодьте, секунду, использовать инструменты, а ну вот он показывает, что титан есть батарея надо где-то спизить батарейку, батарейку, окей, задача ясна, надо найти батарею, так вот это мы сейчас выкладываем, короче, ребятишки, братышечки Ха -ха. и погнали искать батарейку, я не знаю, где можно найти, конечно, ее. Ебать, ну но... серьезно? Не, я туда не пойду. <свят> <свят> да не, по идее это надо, а что делать-то? Так, а где найти батарейку? Блять, ни фонарика, ни хера. Ой, это эти зеленые черти, которые на меня напали. Так, где можно стырить батарейку? Я так предполагаю, что батареечку можно стырить вон там где-то, ребят. Где-то вот здесь можно стырить, наверное, батареечку. Вон там тонет все, да? По идее. Может быть где-то в ящиках каких-то, я не знаю. Я уже есть хочу, если честно. И пить хочу, если честно. Но не сильно. Может быть, есть какие-то ящики, шмяпщики. Тут же, по идее, космическое крушение произошло. Должна же быть где-то. Ебать, Марс атакует. Вот это красота, вот это красота. Так. Капсула подсвечивается. В принципе, мы не потеряемся, если что. <смех> так что, нечего очковать. Давайте сплаваем до туда, посмотрим, где батарейка. Где батарейка, посмотрим. Ой, какая музыка. Магнитающая. Радиация, еп, а чё? Радиация, блять. Короче, близко к нему подплывать нельзя, мы начинаем умирать. Логичнее будет, значит, поискать здесь какие-то куски. Но по любому что-то должно быть. Во, вижу какая-то херня. Это чё, кусок чего-то оторвался от чего-то? Да, точно. Вот они ящики. Как в космосе. Так вижу. Кто там, блядь? Эй, отебись. Простите, мат. Да поменьше матов, кстати, на самом деле. Опа. Эй, блядь. Да. Эй, ешь меня. Двенадцать. Хегеть. Я боюсь. Можно просто вспыть и это. Дышать. Блять, ну за батарейкой-то надо как-то нырять, Алло, камон. Обнаружен повышенный уровень радиации. Да, да, да, я знаю, Данные вон там. Совпадают с повреждениями ядра двигателя Авроры, полученными во время крушения. Да Понял, я тут ну, мне кто-то жопу хочет, кусок жопы оторвать. Не надо, пожалуйста. Так, я видел там ящики, ну там какая-то хера Блин, ну а что делать? Я не трус, но я боюсь костян. Давай, ну ты же в 90-х выраста, что хотел. Я на найти источник калорий. Это я тебя еще теперь хочу. Ну у меня там печенька есть в магазине. Пошли в атаку за ящиком. Так, вы меня не ешьте, пожалуйста, рыбы. Я так-то, ёптый человек. Я этот эволюция системы. Я потом пацанов позвоню, они вас на это самое. И У -у -у, Кто там? Да э -э. Короче, быстренько надо тут. Фрагмент чего? Морского глайдера. А я не могу его собрать. Мне бы батареечку где-нибудь бы. 15. М -м -м -м -м -м. Ля, ну батарейку надо найти. Я понимаю, что кислород всплывает, Сынкулька. Я сделаем. Блин, надо батарейку найти, срочняк. Нужно найти батарейку. Ныряем. По Любасу надо найти батареечку. Должна же быть батарейка где-то в этой куче хлама. Любасу. Это кто? А, это я, ёпты. Я уже свои тени Ну-ка, Что такое? Открыт новый организм. И вот, чё, и чё с, и с мне с ними сделать, блин? Алё? Карман убери. я его выпустил. А можно желание загадать хотя бы? Где батарейку найти? Я ищу батарейку. Фрагмент э, гравиловушка. ловушка. К любому какие-то ящики должны быть. Лять еще... Кислород. Капец, я похоже... Похоже, мое прохождение так и закончится, не начавшись. <свеч> я умираю от нежности, от твоей... Ура, светает. Блин, ну я же не дурак на самом деле, или дурак? Ну, по-любому, батарейка где-то есть, ребята, но батарейку надо найти. С этого все начинается всегда. Погнали! Ой, какая красота! Не писано я. Вижу ящички. Это что за. Встаньте от меня, я невкусный. Кофемашина какая-то. Кофемашина, а как, блин? Тупо батареечку можно мне по-братски? По-братски можно мне батареечку? Ля, ну похоже здесь без гайдов не обойтись Хотя хз, как-то же люди играют Как-то же люди играют Я нашел, короче, вот тут заброшенные Всякие штуки муки, но батарейки пока там Я не обнаружил Кислород. Капец Ну это жопа Конечно, надо баллон, шмалон. Так не делай, если честно Мне уже печеньку надо бы сплавать, ставить на самом деле Так, где еще что валяется? Тут так-то все разбросано, по идее Так, Это что такое? Фрагмент радиоприемника Так, рыбки, вы меня, пожалуйста, не, ку не кушайте, не надо Гигантские трубы Так, а может быть там есть... Ну-ка, погодите, ребята, я, возможно, туплю Как бы вы меня, конечно, извините, сорян, но прохождение первого я гайды никакие не смотрел да-да, успокойся, мадемуазель. Ля, надо ей вот это и имя дать. Может быть, там есть чертеж батарейки, и я тупой, ребят. Ну вот реально. Там, скорее всего, есть чертеж батарейки. И я тупой. В принципе, что не, не удивительно, на самом деле. По пыли. Ладно, хоть плавать умеем. А так бы, ну вообще фиаско было бы, если честно. Давай, плыви, плыви. Давай. По-любому там есть фрагмент, как батарейку сделать. И там надо будет чем два титана, там, и, короче, такая вот шляпа. Давай, поплыли. За одну печеньку захаваем, иначе мы отъедем. Ля, ну красота, на самом деле, красота. У -у -у. Ля, потом через э, пару этих серий, если, дай бог, нормально все будет, ребят, мы тут начнем строиться, шмоется. Вначале всегда тяжело, потом нормально все. Так, погнали. Давай, изготовитель, где изготовитель? А аптечки нам не надо, зачем? Изготовитель. Ресурсы. Ага. Ага. Рыба. Вот мы и могли, кстати, рыбку схватить. Отложение соли еще надо. Мы могли, кстати, рыбку схватить, эту принести сюда, и тогда можно было ее пожарить. Персональный инструмент. Так, так, так, так, так, понятно. А вот это что здесь есть? Батарейки какие-нибудь? Ресурсы. Электроника. Батарейка. Ха-ха-ха. Точно. Все. Необходимо срочно найти Не ругайся. Кислотный гриб и медная руда. Найс. Nice. У нас же что-то было из такого. Так, гриб есть, а вот руды нету, да? Давай съедим. Как ее съесть? Я ее съел? На 10 она нам дала только, да? Да, не густые, если честно. Так, кусок руды нам надо, я как понимаю. Изготовитель. Так, где это электроника? Электроника где? Ага, во. Провода нам не надо, микросхемы нам не надо. батареи. Короче, кислотный гриб у нас есть. Медная руда нам нужна. Медная руда нам нужна. О, и че, все, что ли? Реально, типа, камон. Переложить. Как ее съесть? Важные показатели стабилизированы. Все, понял, я ее съел. Короче, можно рыбку. Нам нужна. Какая медная руда? птая мать, вот ты тупой, цинкуля. Какая, блядь, руда? В конце-то концов. Ой, олень. Так, сейчас. Золото. Медная руда нам нужна. ёпти Медяха. Как на заводе. Через проходную выносим. Так, пошли. а это, я этого не говорил Я этого не гогил. Поехали. Уйди, пердюлька. Медная руда нужна. Медная руда. Бля, чуть то я похуделся. А, это просто в воде, наверное, так. Блин, в, в норке лучше пока не заплывать, потому что меня там типа, ну, бьют. Медная руда. Ой, Ты кто? Э, отстой! отстой да вы шо все меня атакуете то ебиться сердце перестало то может быть он медную руду охраняет я могу нет не могу. Блять 12 кислород. Да ебиться сердце перестало кислород если короче надо сначала делаем сканер потом сразу надо какой-нибудь этот сделать кислородный баллон но это вообще не дело 45. сейчас найдем где медную руду ну, вот эти вроде безобидны, только попуки вот плавают и все. И так они вроде вреда мне не приносят никакого. Э -э -э, медная руда. Медная руда. Иди сюда. О, как глубоко. ля там какая-то херня. Надо искать медную руду. Это что такое? Это известняк. Ну, известняк тоже пригодится по-любому. Медь. О. любого электрического оборудования. Вероятность Пар. вашего выживания только что увеличилась до но не исключена. Ой, спасибо за позитивные мысли. Так, медяха есть. Я надеюсь, она одна нужна, Ее не, не надо. Две. Или ее две надо. Так, изготовитель. Изготовитель. Поехали, поехали. Электроника, батарейка. Медная руда есть. А, надо эти положить мне. Надо вот эти грибочки. Сколько их там? Два штуки было, да? Сейчас пойдет мазута. Ресурсы. Отлично. <связывающие> Бинго! Изи! Энергетичейка. Отлично. Батарейка есть. Изготовление. Персональный. Смотрим. Снаряжение. Обычный кислородный баллон. Три титана надо всего. По идее, для него. А у меня титан вообще есть? сколько бы нибудь Титан. Один. Понятно. Ну давай сначала сразу сканер с, э, посмотрим. Что для сканера надо. Сканер бы сразу соединить. И титан один, да? Хорош. Давай, поехали. И титанчик один сюда закидываем. И сейчас сразу создаем себе изучатель. Где он? Обычный. Да-да-да-да-да. Ласты, ласты, ласты. Не, не то. Не то не то не то, не то. Где, он? Где, он? где он где он где он где он где он где он где он электроника это мы сделали инструмент сканер хорош <связывание> сканером... сканер можно использовать для синтеза чертежей из найденных технологий и для записи инопланетных биологических данных понятно короче <связывание> водички хочется потерпи мой дорогой так и сейчас надо нам еще, короче, знаете, что посмотреть? Нам надо, короче, газовый баллон по-любому. Ну, этот кислородный. Огнетушитель нам пока не надо. Ласты. Обычный кислородный баллон. Три титана надо. Три титана. Три титана. Три титана. Ну-ка. Хорош. Пошли искать титан. Епты. Ты кто? Я могу тебя отсканировать? Самосканирование завершено. Показатели в норме. Продолжаю наблюдение. Так, нам нужен титан. Нам нужен титан. Что это за корал? Кислород. Опять кислород. Погнали! Блин, баллон капец как надо. В принципе, там немного, всего три титана надо. В принципе, немного всего три титана надо. Так, давай. Ля, музончик. Начинаем сканировать всякую все подряд. Давай титан найдем сначала, потому что ля с таким кислородом, ну это капец, это никуда не годится. А что такое? Металлом какой-то взял. Бля, еще бы научиться плавать здесь. Так чтоб топово. Кораллы я уже эти изучал. Нам титан надо, блядь, от водки далеко не отплывать. Кислород. Ля. Полюбо... Полюбаться надо, баллон, ребята. Ну, это капец. Это что за путешествие такие по 42 секунды? Это что такое? Не хочет сканировать. Не хочет сканировать. Блин, а где я титан нашел? Вот. Известняк это Медяха. А куда она отлетела? Я ее подобрал, не? Я ее подобрал? Да. Я ее подобрал. А это что такое? Металлолом. Ладно. Ладно, ладно. Камушки, камушки, камушки, камушки. Езино, что это? Кислород. Да, задолбороты. Можно мне, пожалуйста, по титана? Титан, можно мне по-братски, ребята? Ой, бля! Так, вижу еще какие-то коробочки. К... О, известнячок, да? Это медяха. А может быть и, Тиса", и титан? Хотя хз, ебать там глубоко. Давай. Найдите источник питьевой воды. Хорош. Хорош. Один титан, а нам надо их три. А нам надо их три. хочет он это изучать морской глайдер хорош глайдер тоже будет нужен короче я примерно понял где эти вот эти всякие штучки это как типа наросты короче капец тут вот красотища какая давайте смотреть где мы можем еще а вон как что-то валяется Блядь, какая красота, какое погружение в мир. Я надеюсь, вам тоже нравится, ребят. Обязательно пишите, ребят, в комментариях и там. Будем дальше проходить ее в таком формате или что. Мне кажется, под вечерок, под чаек, под кофеек вообще сам-то. Так. И про маты. Что, маты стоят или не стоят? Наверное, не стоят маты, потому что, ну, мало ли кто будет смотреть. У меня дети иногда мои стримы смотрят, и мне аж стыдно становится. Блин, где еще вот этот известнячок найти? У меня всего один, а мне надо. Нам надо найти три. Я считаю, надо найти три, скрафтить баллон, а там уже повеселее дело должно пойти, реально. Я, конечно, сканирую все подряд. На Ростики, на Ростики нужны. А я их что-то пока не вижу, если честно. Может быть гласный, набитый на вот этот титан и на вот это все. Ой-ой-ой. кислородный гриб так а если я кислородный гриб сожру инвентарь а можно его съесть кислород не нифига я его жру ничего не происходит лишь бы галюны не начали у меня от этого этого гриба так ой блять пизду я уже лодку потерял если честно а вон она во, вижу на ростик, ребята. Вижу, сейчас плывем Тридцаточка у меня, двадцать семь. Хорош. Погнали. Вижу, вижу, вижу, вижу наростики. Где-то же здесь были. Вот один еще. И вон еще там, вон, вижу. Давай, цинкулька. Поехали. Ай, хватай, хватай, хватай, хватай, хватай. Все. то еще уплывет. Так, это медяха. Где-то вот здесь еще один я видел. Всплывай, всплывай, всплывай, всплывай плывай ля физика такая конечно плавать надо учиться здесь если честно еще вижу один кусок известняка Надеюсь, я подобрал надеюсь я его подобрал надо быстренько хватать так что я там подобрал титан 2 нам еще один Лядь. найти бы один титанчик бы еще бы и можно было на лодку пойти воды выпить и посмотреть как нам водичку для первого этого сделать и рыбку бы ой у меня обезвоживание. У меня сейчас хп будет уменьшаться, да? Можно нам, пожалуйста, еще один титанчик? Не зря же просто плыть и попить воды. Да, капец. Не, надо, короче, срочно до базы. Иначе я умру. И наши я умру. И наши я... Я, похоже, уже умру. Блядь, как неприятно, если честно. Неужели мы не выживем? Неужели мы умрем? Да, капец. Ну ничего, как говорится, в принципе. Загрузка. Откуда я начну? А, у меня сканер остался. Медная руда осталась, да? Ля, ну вот что поделаешь, ребят. Ничего страшного, я считаю. Для первого прохождения-то пойдет. Так, баллон нужен, баллон. Еда, вода. Из чего вода делается? Фильтрованная вода, ингредиенты. Анти, антисептик какой-то нужен. И фильтрованная вода, ингредиенты неизвестны. Блин, вот с водой, конечно, да. С водой, конечно, да. Это я понимаю. Блин, не успели доплыть, конечно, ребят, к сожалению. Но ничего, ничего, в принципе. Титан X3, обычный кислородный баллон. Титан мы весь потеряли, да, когда умерли? Медная руда. Давай в ящик, короче, сложим вот это все. Ля, ну зато, в принципе, начали разбираться, чё к чему, чё почём. Это кварц, это медная руда. Блин, ребята, ну давайте еще, короче, сплаваем. Все-таки титан надо собрать. Я хочу все-таки ласты шмасты вот это все сделать, а потом уже, как говорится, в следующей серии продолжим. Так. Ля, ну вот по ночи, конечно, искать вот эти вот ресурсы будет тяжко на самом деле. Блин, за воду надо, короче, надо, короче, как говорится. А, он собирает вот эти грибочки, да? Какая-то жевалка крапива. Не знаю, для чего она, если честно. Так, нам надо титан найти. Честно. Очень надо титан найти. Титан. Блин, ну тут темно, конечно, быстро наступает. Блять, ну без, без баллона, ребята, это капец уже какой какая-то жесть. Честно. Блин, фонарик надо, монарик надо, все надо. Капец, ласты, шмасты, все это, конечно, надо сканирование это хрен с ним. Где искать-то? Ля, ну да, надо, конечно, чтобы этот наступил, скажите мне, вам скажу. День. Ночью это капец искать. Жопа, если честно. Так, где наша база-то? Погнали. Погнали, до базы, дотянем. Погнали. Народ. Ой, кислород. Но выживалка, она есть, выживалка. Поначалу в них всегда, в принципе, тяжело. Зато мы теперь знаем, что если вода быстро кончится и еда, то мы быстро умираем достаточно. Вот такая фигня. Короче, ребятишки, братишки, если серия понравилась, если будем продолжать, обязательно давайте там пишите, ставьте лайкосики, ребята. И реально, типа, будем такого формата видео делать или не будем. Если интересно, давайте... Пишем, Костян, гоу, продолжение, найдем ласты, найдем все шмасты, будем дальше плавать, изучать глубины, как говорится, обнял всех, поднял, покружил, поставил на место, люблю, целую, цинк.